Всем привет, дорогие друзья Все, кто смотрит нас Сегодня решили поготовить И жена сегодня что-то у нас приготовит Сейчас я спрошу у нее, что у нас будет Ну что, будем готовить Обычные сосиски в тесте. А тесто что, покупное? да? Конечно, дрожжевой слое. Сосиски было у было нас было какие? Сосиски обычные. Танкинские. Папа может, Пап хотя мам... папа не может, делает мама. Да, неправильно написала, надо написать мама может. рассказывай что там делаешь? Раскатываешь. Куда надо положить? Вот это надо положить? Обычную сосиску берешь. И между прочим, будем необычно в духовке делать, а будем жарить на сковородке. Да ты что. У нас там один гражданин решил снести в ванну. Маленький. Угу. Кость-то будет помогать тебе сидеть тоже в камере. Нет, он будет мне помогать, только она будет есть. А, -а, -а. а ты Кость, хочешь да. помочь маме? Мама не разрешает. Как же все логично, да, Костик? Я бы хотел помочь. А да. Сосиски ну, где начисти, помоги мальчику. Поздравь там подписчиков с прошедшими праздниками, то Поздравляю всех с прошедшими праздниками, с, с наступающим Старым Новым Годом, который будет завтра. Ну, так что, ребята, всех с прошедшими праздниками, наверное, все уже отошли от праздников. Впереди уже Старый Новый Год еще и все. И будем отдыхать. Да, конечно. Февраль. Февраль-то еще до февраля дожить надо. Да, у вас там... 23 февраля Там, кстати, два дня отдыхаем более Какие два дня? 23-го? Да, да 23-го, 24-го, два выходных вроде mm -hmm. Так, ну ладно, короче, они сейчас все сделают, потом будем жарить Не переключайтесь, ребят Ничего, ну, накрутили Вот такие вот сосисочки mm -hmm. Все запечатаны Пять Раз... на сковородочку Будем жарить. Уже вот. чайничек поставили. Дыхаться-то будет сегодня? Ну попробуешь. Только больно мало. Так, что нам еще на ужин приготовить и на завтрак? Курочка? Я буду макароны. С макароны сыром. с сыром? Да. Я. Макарошки с сыром, сыром Ой, имеет. кто там идет? Ну-ка поднимай штаны Вот так! Ох! Слав... Иди сюда, я тебя поправлю Папа! Чего, ты, к Чего ты хочешь? Папа налег, ты не работает Папа. А тут у нас еще старый одноглазый Джо есть кс, -кс, -кс, -кс, -кс. О, Да, глаз ему подбили кошат Кошачий битый, да? А что такое ты делаешь? А это я сейчас подготовлю буду макарон, Макароны с сыром Еще один хороший Как мы это Назад, а на работу тоже надо. Угу. Макарон сыр Ты не будешь? Я заказала. с да, Федь? Да, Упался, да? Федь? Да, Кстати, ребята, там есть еще каналчик. такой, Он попросил вас, ну, меня, короче, чтобы вы тоже подписались на его канал. Называется «Вкусная еда». Ссылочка будет под видео в описании. Тоже, ребята, кто хочет готовить, то ну, не умеет готовить, либо ну, любит готовить. Новые рецепты кто хочет. А, Уже да. надо однообразие надоело. У них там, кстати, есть такие рецепты. Турецкая, Молодые там... парни, но занимаются так, вроде ничего готовят. Турецкая шаурма. Что я у них там еще? Сказала, не... не пробовала. Мне, Мне понравились, кстати, чипсы у них там какие-то. Нет, может чипсы и Надо будет попробовать как сделать таким рецептом. Шурма это, конечно, это. Шаурма. Шаурма. Ну вот, ребятушки, ссылочка будет в описании. Вот, дайте, посмотрите. Может, кому понравится? Макароны. Какие здесь я их не ставил? Я их не ставил, да? Длинные? Нет. Нет. Другие. Вот. Он говорит. А что он сказал? Какие еще? Там еще есть, там еще к Петька, ты не устал? А? Таша Лку папе? О, такая. Леку, ты вернешь. Да они... Лку ты папе это дашь? Дашь телефон папе? А? Твою, да? Лео. Там у нас не сгорят эти? Нет, Сюда. я уже их перевернула. А -а -а. Папа уже хочет кушать. Я понимаю, что он хочет кушать, но так как у меня их мало, папа нас ограничил в бюджете. Чего? Ты что там меряешь? Слышишь? Надо было больше покупать тесто. Ой, как вот. шкурчатка добавить. уже когда? стоят ждут когда-то мама сделает да это называется желание а? что И ты желание. толстый федя федя привет. привет привет ну ты посмотри скажи привет Федь. всем привет федя В эфире снова я Что там опять? Сосиски что у меня, Заши? Угу. Чайник долго-то что-то кипит. Наверное. А чайник уже вскипел. вскипел? Конечно. А Фея Надо ему со своим кайфом покупать. Угу. Твой телефон. А? Что говоришь? Ему новый телефон надо. О. Профессионал уже. <связь> Пароль твой знает. Вкуснотища какая. <связь> ну, Что там дальше? Следующий. Ну, Макароны уже закинула? Да. Макарошки сейчас сыром будут. Кстати, вот такие бы макарошки были бы хорошо бы в другое применить. Почему? Знаешь, вот нет у меня фарша, надо будет потом фарш взять с луком. Чисто вот я у девочки одну смотрела, очень мне понравилось. Она вот в эти вот большие отверстия вот таких больших рожков, угу. запихивай туда фарш, угу. и они, допустим, варишь овощной, либо а, куриный, либо мясной бульон, после этого ты а, вот эти вот, что ты сделаешь макарошки, можешь туда кидать, угу. и оно как второе. Угу. Вот я не знаю, мне надо это попробовать, потому что мне вот очень понравилось то, что она вот сделала. Мне это очень понравилось. Я вот так думаю, что мы попробуем это дело сделать. Потому что семья у меня большая. Чтобы все наелись. Ну, снизу надо. Кость тоже пробуем. Расскажите, как вам? Давай, расскажу. Вкусно? Очень. И они очень дают ртов вообще. Вкуснятина. Петь, вкусно? Он не Федя, попробуй. Вот зомбированные люди стали маленькие теперь. Федя, я сейчас отниму телефон. Горячий. Ну, внизу там мосту Вот этот возьми, Федя. Федя, вот этот возьми. А что будет, если телефон забрать? Будет крах. Федя, ну как, вкусно? <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> так, ребятушки, ну и сейчас я тоже продегустирую. Задни прям нежные такие. Так, М -м, попробовали? Хорошо, не надо трогать камеру. Всем ребят, рекомендую. Успех, тики. Па, успех, тика. Вот. Ну, как ощущается. Будем. Вкусно? Вкусно? Вкусно? Вкусно на мало, да? <смех> Послать мне нам гонца в магазин. Там его. Меня... Что там? Баришь? Да. По корону сыр, да. Ну что? Мама слева в Папа. Чего ты там смеешь? Пробежала моя семья. А. Видели, сколько было, сколько осталось. Что, вкусно? Там нежно, да? Что там такое? Невозмутимо, да? Ну, маловато, да, Костя? Ты мало сосисок купила. А так бы Хватило. Последняя сосиска тоже ему достанется. Тушите свет. Хватит. Хватит. Промывать собралось Вот они, какие получаются макарошки Вот это вот мне очень нравится Мне хочется их попробовать с фаршем Вот они, видишь, какие они? Ну, здоровые Они такие. здоровые, да Вот именно, что вот в эти вот отверстия Как раз-таки большие Набивается фарш с луком И как раз оно не, вы... не вынимается И никуда не девается Так как оно закрытое и угу. вот оно очень хорошо для вторых блюд и для первых. Как мы хочу. сделаем, да? И нет, сейчас я делать не буду. Нет, я говорю, потом. Потом я это обязательно сделаю, потому что я очень хочу так попробовать. Очень. Потому что уж сытно, много. Там надо кому М -м детям да. Нож, да, живь, не наелась и не напилась Да, еще луку добавить, мне кажется, еще бы классно ну, от лука я плачу. Угу. Очень, я лук не особо Ребята, просто тростут. Угу. Все это. Наши яички свойски. Ну, может, хватит играть-то, Хватит смотреть? Нет. Нет? Не хватит? Да, хватит. Передай всем привет-то, Федь. Федь. Передай привет. Лайки скажи, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ждите следующего видео. Вот так вот, ребятки. Лайки, говорит, он ставить. Ну да, поставьте пакал. лайк, если вам понравилось. Будем так дальше снимать. Если не понравилось, будем другое что-то думать. <звык _> ну что там, нормально, вкусно? Съедобные? Кость. Очень. Сейчас тоже попробую. Лучше ну, что, попробуем, что-то у меня сыра за не нету, а там все М -м. в сыре, там все в не есть, М -м. вкусно, Средовно. все, ребятушки, короче, заканчиваем этот влог, ставьте лайки, кому понравилось, и подписывайтесь на канал, мы ждем вас, и скоро, может быть, будет новый видосик о чем-нибудь. Что будем готовить за следующее видео? Макароны твои? Может, макароны мои. Вот. Хотя, что, придет на ум. Да. Суши. Нет, суши я не хочу. Что-нибудь, короче, придумаем, ребят. Обязательно придумаем, ребята. Мы обязательно, Я яичницу. Яичницу сейчас есть.